И вот тут первая неожиданность для среднего российского гражданина с советским прошлым или уже с нынешним сознательным прошлым. Летописи и немецкие, и новгородские, и псковские говорят нам одно и то же. Псковичи, а иногда и жители Полоцкого княжества, вступали с рыцарями во временные союзы, когда с ними не враждовали, и вместе шли воевать против литовцев. Потому что и те, и другие христиане, и поход на язычников в Литву ⁇ дело богоугодное. Вот это особенно надо на это обратить внимание. Вот тогда начнет выстраиваться, какие же на самом деле отношения и каков размер происходивших событий. Тогда -то становится понятно, какой миф возник. Через 300 лет после этих событий.